Я в теплице занимаюсь переноской хоризонтемы в дом. И тут и постоянно себя, вот я самокритикой занимаюсь, это вообще скорпион, жалящий сам себя. Да, действительно, скорпион очень критично к себе отношусь. И вот что не делаю, думаю, а правильно ли я делаю, не ошибаюсь ли я. И вот что не делаю, буквально вот каждую минуту мне приходит вопрос. Вот я вот делал, сейчас вот заношу харизонтему и думаю, а правильно ли я делаю, нету ли ошибки, может, нужно остановиться, может, лучше не делать этого. Вот, и вспомнил, а, один мне э -э, комментатор написал, э -э, лучше бросьте, раз у вас ничего не получается, вот, ну, что могу, я вот это вспомнил, э -э -э, вспомнил Илона Маска, ведь у него, ну, в принципе, вот, хоризонтемы можно бросить, и ничем не заниматься, ни цветами, ничего, сиди, телевизор, смотри, там, на диване, пей пиво, и все, и ничего не заниматься, а можно заниматься, Сколько можно на диване сидеть? Я не знаю. Мне это неинтересно. Вот я вспомнил Лона Маска. Он сделал три запуска ракеты. И все неудачные. А сколько ракета стоит? Да несколько миллионов долларов. Или десятков миллионов, может и сотни миллионов долларов. И все это ну, в жопу ушло. Просто пух, и все изгорело, взорвалось. Вот. Но все-таки четвертая попытка. У него, по-моему, четвертая. Не третья. А четвертая попытка. У него все удачно. То есть, какие вложения, и все-таки он добился успеха. Поэтому нужно биться. Если биться, биться, все равно э, пробьешься. Но критика все равно нужна, потому что что биться, биться в стену, когда вот рядом дверь. Ну, просто нужно на ноге ее да и все, метров 10 прошел тебе дверь, а что биться, не знаю. Так, же, так что критиковать нужно себя. <клёх> Вот и вот еще одна комментаторша меня, с, меня сказала, вот я 40 штук занесла хоризонтемы домой в прошлом году и почти все погибли, там вроде как две штуки только осталось, вот типа хоризонтемы любят холод, тут вопрос к ней, все-таки вот, вот так она как бы задает вопрос, но до того некорректно, что не знаю, что она сказала, что она имела в виду и как оно, вот как они хранились. Ну, допустим, исходить из ее слов, да, хоризонтемы, допустим, допустим, что они любят холод. Но ты занесла в дом. Правильно? Ну, это в дом ни о чем же не говорит, какая там температура. Одно время, делай, что у меня, как температура сегодня плюс 8 была. 11 ноября, еще печку не топил. А на полу, если поставить, то вообще будет плюс 5, наверное. Но на улице было минус сегодня 6. Вот так, ну надо же печку топить, вот. И что из этого исходить? Или у нее там, <соркут>, может быть, плюс 30 было, вот они и погибли. От чего погибли? Но я не знаю, если хризантему занести в дом и будет температура плюс 30, ну ч ⁇ бы она погибла? Ну видать не поливала, или перелила. <соркнут> Хрена, знаешь, что так было. Вот так вот не конкретно, у меня все погибло. Где причина? Но она говорит, типа, от тепла. Ну, опять же, если от тепла погибли, что было не холодно, какая там температура была? Ну, сделай ты плюс 10, плюс, не знаю, у меня не погибнет. Раз, что это, тепло, что ли, жарко? Не знаю. Плюс 10 нормально. А дальше, я думаю, что все это не ошибка. Почему? Ну, вот <coughs> одну, вторую, третью выкопал, вроде ничего. Ну, там корешки, да. Вон они меня вот таких вот пластиковых. Стоят, как они называются. Ну, горшочный цветок самодельный, что ли, из-под пива там. Из-под чего не знаю. Вот. А четвертое я выкопал. И вот смотрю. Вот. Что, что было бы, если бы я это не выкопал? Я так и не знал, что эти два росточка пошли. А дальше что? Я сейчас посмотрю, вот это разгребу потихонечку. Если их можно поделить, поделю. У меня вместо одной хризанты будет две. Понимаете? Вот если бы они остались в земле. То, то, то, я бы не знал, оно было бы вот так вот засыпано землей, вот так вот, и все, я не знал, что они растут. <coughs> Понимаете, эти цветы, они как люди, не знаешь, что от них ждать. Вот стоят два человека, да, все одинаково, и рост одинаковый, и вес, и все, даже цвет волос, и цвет глаз, все одинаковое. Казалось бы, ну и что? А вот выйдите, они на старт, да? Один пробежит 100 метров за 10 секунд, а другой за минуту не вложится 100 метров. Вот и разница. Это я как пример. С одним человеком вы хотите дружить, да, приятно, видите, вы находите общий язык, темы вам интересны, а с другой, ну, вообще, ну, так, и, и все, и ни о чем говорить, понимаете? Так же вот и цветы, вот, вот эти вот совсем не развились как-то, ну, просто стебель. Пара корешков успела нарастить, может, сантиметров. Один-два. И все. А этот вот дал дележку. Вот если... Я же еще повторяюсь. Повторяться не хочется. Сейчас занесу домой. Но ну, посмотрю, если там не делится, ну и ладно. Ничего страшного. Хорошо. Все хорошо. Ничего не случилось. Не погибло. Занесу домой. Ну, и пусть и дальше будет расти. Вот и все. Сейчас еще пожду. пойду вот это, вот это и вот, вот это мне. что ну вот, смотрите, что было. Ладно, этот живой. Но, когда будет минус 10, минус 15 уже устойчиво, вот это вот перейдет в такое состояние. Зачем? А вот сейчас я занесу, он дома в таком же состоянии будет. Почему? Ну, потому что сейчас здесь, я скажу сейчас, сколько здесь, даже посмотрите, вот, плюс 8. Ну, как раз у меня и дома была сегодня плюс 8. Какая разница, что тут... Плюс 8, они же не умирают, что им тут стоять при плюс 8, что дома плюс 8, они в таком же состоянии будут, понимаете? Кто там еще будет смотреть меня? Просто логику. Включайте голову, когда что-то делаете. Разница то никакой в температуре. Конечно если занесите туда, будет плюс 30 или 35. Ну, конечно, может быть, хреново быть. А... Так что про температуру я извиняюсь. Почему этот умер? Ну, не знаю. Ну, не то, что умер. Потому что умер. Френь. Ну, посмотреть. Сейчас корни откопаю. В теплой водичке замочу, прополоскаю аккуратненько, чтобы землю освободить от корней. Или кор... корни, скорее всего, освободить от земли. Ну, и посмотрю, в каком состоянии, что там. Если белых корешков нету, ну, хана, значит. Вот, а может быть и не совсем хана, даже если корней нету. Что мешает почеренковать, хотя бы два черенка сделать и посадить. Может, еще они найдут себе силы от, от стебля, со стебля брать питательные вещества для выхода корней. Ну, если этот корень умер у земли. Такие дела. Так что не надо ничего бояться. И если что-то не получилось, нужно включать голову или самому найти ответ. Или у кого-то спросить. Или у кого-то прочитать. Вот и все. А так что. Ой, не получилось все бросать. Это бросать можно, когда вы шли в неправильном направлении. А это если вы идете, идете, идете по тропе, а выхода нету. Ну все, конец, все, разворачивайся. А может тут вот за последний поворот остался, и вот вы пришли. Вот. Вот оно. То, к чему шли. А вы... Пусть метров не дошли, разворачивайся, если идете обратно, типа, дорога в никуда идет. Это, знаете, будущее это нам закрыто, мы никогда не видим. А про этих экстрасенсов я что-то очень сомневаюсь. Ну, даже взять Вольфа Мессинга, на одном, значит, был фильм, на одном представлении, он ему спросили там военные, а когда война окончится? Ну, подумал, сказал, 9 мая 45 -го года. Да, фуфло -фу, все это, знаете... Задним числом можно сказать все. Вот сейчас вот война в Украине, да? Ну пусть какой-нибудь раны скажет, когда она закончится. Наперед! А то все умные задним числом, такие уж умные. Там можно задним числом приписать, тем более Мессинга нету можно приписать ему все. Поэтому я не верю в это. Как так можно день в день не угадать? Ну не угадать, а предсказать, я не, я не знаю... Ну, а почему он не предсказал тогда, если он все видел далеко вперед, почему он не предсказал нападение России на Украину? Странно вообще. Просто дурят нас, говорят неправду, ну, не знаю, может, кто-то зарабатывает на этом, на этих статьях. <кх> Было же Горбачевские времена, когда пошла перестройка. и на Лолита, и барабашки разные. Какой говна там нету только перестройка конца все все нормально ничего не летает никаких барабашек ни лампочки не выкручивается, не по стенам не стучать там не шифонеры передвигаются и ни предметы ничего все все закончилось так же как с бермунским треугольником пропадали пропадали все как будто его нет не было никогда ничего не происходит ладно на работать